Всем привет! Сегодня будем рассматривать орбит Боснер. Шестая версия у кого-то есть, может и покруче, может быть, ну не знаю, может более другая версия. Все проверяют драйвера, которые у вас не хватает и которые у вас их нету. Довольно неплохая программа. Ну сами понимаете, что а, вам драйвера никто не на в чашечке с ложечкой никто не принесет на на подносике проще сказать это что монитора это все драйвера которые вам надо для вашего компьютера чтобы он веселился шевелился и бегом бегал проще напросто ну, было ускорение и в интернете например и ну и везде оптимизация это понятно что это тоже там примерно такая же система то же самое как я объяснял что это семейство Обид хоббит это чтобы тут все ну в принципе все написано это чтобы вернуть обратно что-то стерто например исправить звук это что нет у вас звука например это что вот так вот написано исправлять ошибок вашего устройства это то же самое например здесь вечер устройств но ну, здесь восклицательный знак или вопросительный что-то будет то же самое а, по сети это сетка интернет который или модем плохое разрешение разрешения его виде карты настроила ну что-то если неправильно сделал например Отключить устройство, Центр спасения, ну и все остальное. Ну, в принципе, все. Подписывайтесь, не стесняйтесь, жду вас. До свидания.